И всем привет, с вами Луна Ложка. И сегодня мы будем играть в игрушку по названию Майнкрафт. И сегодня я буду... Короче, эта игра называется Мегакрафт, а не Майнкрафт. Короче, х... Короче, в конце я вам скажу одну глобу, где можно будет посмотреть всякие взломные игры для Android. Вот я вам, наверное, ее даже покажу. Наверное. Ну, а так смотрим пока что. Пока есть идея. Короче, так. Значит, подождите, мне чуть-чуть. Так, и вот, короче, вот мы играем. Вот мы играем тут. Значит, тут у меня, как вы видите, утро. И я там чуть поставил построил свой дом. И я, короче, сегодня буду... Вот сейчас. Давайте возьмем Штуку типа сундука. Только я не знаю, где тут штукать. Ой, вот она. Так. Как вы видите, туда же есть... По-моему, призывы. И тут, по-моему, берем эту. Так, тут, как вы видите, у меня... Что-то делает паук. Ну а чё, не знаю. Короче, сейчас посмотрим. А, не, это светильная лампа. Ну хотя, на всякий случай подойдет. И, короче, ищем сундук. Ой. А, вот он наш сундучок. Давайте возьмем сразу два сундучка. Точнее, поставим, точнее. Так. Раз, два. Ой, и тут вот видите прикольная вещь сундучки, сундуки. И, короче, сейчас... И давайте еще поставим 2-3 печки. А эти печки будут стоять. Вот сейчас я вместо камня... Майк ты задолбал. Короче... Прости, паучок, но мне придется тебя убить. На, на, умри, прости, паучок. Такова жизнь. Именно из него по-любому сейчас смерть если погребу. И из него ничего. Ну, короче, и пофиг то, что Из него ничего не будет. Сейчас. Значит. И ставим наши печки. Да. Три печки. Не, давайте. Да. Три печки. И, короче, я вам расскажу, чем Мегакрафт лучше, чем Крафт. Ой. Да, чем Крафт и, и Майнкрафт. Короче, вот видите, тут есть лошади. Ну, не лошади, а кони. Ой, -ой, Ой, блин. Нет, на ложь. Я ее случайно ударил. Что ты у Нет, это не моя ложь. А вот она, почти не моя лошадочка. Вот, короче, сорвивал крафт лучше мега крафт, чем вот видите тут все почти что, как в Майнкрафте, и понятно, там и совсем хорошо понятно, здесь и что, и короче тут, вот, в общем, если что, э, тут очень крутая графика, и еще, я уже скажу, чем Мегайнкрафт отличается от Майнкрафта, то что вот в Майнкрафте, там нету лошадей, и там нельзя быстро бегать, а тут, как вы видите, мы бежим на лошади, причем быстро. Даже мы ей можем управлять. И тут даже можно сделать солнце, ночи и всякое такое. А вот в Майнкрафте такого делать нельзя, вот вы заметите. И, короче, я вам помню, еще говорил, сейчас... Причем чем вот э, там эта группа называется короче там это там вот помните я вам еще говорил то что про группу ну, так вот эта группа называется только Лукашка и там всякие взломные игры для майнкра короче для майн для андроида я вай-фай забыл включить, И сейчас, ну там это займет 2-3 минуты. Ой, блин. Короче, забейте. Вот. И заходим в ВКонтакте. И, короче. Короче, сейчас. Опа, у меня два друга и одна сообщу. Короче, сейчас я их вот Ой. Вот она называется... Ой! Всё. Она называется... Ой, Калукашка. Тут вот, видите, есть всякие зомные игры, я чудо счастлив несколько игр. И я вам должен еще что-то сказать. И если вы были здесь впервые, вы можете все подписаться канал, поставьте лайк, позвоните людей Я с вами был Малу ложка и телефон Sony Xperia. Типа сейчас... всем спасибо, всем пока.